Или спрашивает, скоро праздник Юль просит дать какие-нибудь рекомендации именно в этом году. Именно в этом году. Юль заканчивает процессы, которые были начаты год назад и которые в общем-то весь этот год, двадцатый год мы наблюдали в полном объеме. Тогда они были начаты, оглушены на имболк и соответственно все это время происходило, Происходили процесс. Мы поговорим с вами еще об этих процессах, обязательно, всему свое время. Сейчас следует сказать, что этот Йоль, это процесс завершения, собственно говоря, как и всегда, процесс завершения, но здесь особенного периода, периода подведения итогов. Для вас это тоже период подведения итогов. На Самайн, как правило, мы закрываем все свои долги, на самая на предыдущий наш праздник мы очищаем собственный разум от любого сомнения о том, что мы в чем-то поступили неправильно или что-то недоделали отсюда и ритуал отдачи долгов, чтобы никому ничего не быть должен, чтобы вот в эту битву битву Рагнарёк, которая происходит в общем-то каждый год, а в этом году она происходит особо сильно и на дикую охоту выходили с чистым сознанием и с чистым сердцем. Этот Йоль подводит итоги тысячелетнего властвования иудейства и всех его каналов. Каналы его постепенно все закрываются, остается один последний, у которого еще есть время, но в, то же самое, в тот же самый момент он заключительно будет подводить черту под всеми итогами, имеется в виду мусульманство. Но мы все сейчас получили ту степень свободы, на которую не имели права никогда. Это та степень свободы, и это вообще та свобода, за которую мы боролись, может быть, всю свою жизнь, может быть, за этим мы сюда и пришли, для того, чтобы осознанно пережить эти процессы, участвовать в этих процессах. Понимайте это. Выходите на этот праздник Йоль с пониманием, что вы выходите теперь, как свободный человек, вы не просите больше ни о чем богов. Все что нужно у вас есть, у вас есть воля, у вас есть разум, у вас есть руна, у вас есть инструмент, у вас есть понимание какой вы бог или по крайней мере очень сильное приближение к этому пониманию. Юль, праздник, когда засыпает огонь и дальше все время до имболка будет время, когда все стихии минимумы, то есть все находятся в равных правах. И за этот период каждый будет себя показывать именно так, какой он есть, без поддержки. Вот нет у тебя поддержки Бога. Покажи, что ты есть без него. Ну, покажи. И вот это каждому из нас придется испытать. Вы выйдете на этот праздник Йоль с пониманием, что вы свободны и от кабалы, и от заботы. Вы выйдете такой, какой вы есть. Все, все доспехи, которые на вас есть, они ваши, все знания, которые у вас есть, они ваши. Что касается ритуалов, все традиционные ритуалы по сажению ельского полена, кормлении духов огня, проводов огня и конечно понимание, что когда придет воздух, новый воздух, он принесет информацию которой дальше, на которой дальше нужно будет строить мир. И свое сознание нужно к этому подготовить, то есть быть абсолютно чистым от ожиданий, от предпочтений, в основном от ожиданий, что твоя жизнь, она зависит от чьей-то воли. Богов, людей, мирового правительства. Ни от чьей воли она не зависит, кроме как от твоей собственной. Не на что опереться, но и не от чего больше защищаться. Это странное состояние на самом деле, потому что мы так привыкли бороться за свою свободу, что когда ее получаем. И мы не знаем, чего с ней делать. Вот в этот праздник, в полночь, выходите на перекресток с осознанием мысли, а куда вы денете свою собственную свободу, на что вы ее направите. Ведь теперь каждый будет простаивать реальность вокруг себя сообразно своей собственной силе, надежде, вере и мечте. Наверное последнее самое главное. Вот То, что вы намечтаете в своей жизни, то и будет. Поэтому направьте свою свободу на силу мечты, какой бы вы хотели видеть свою реальность. Сделайте ритуальное действие, любое, которое вам покажется правильным с точки зрения, как символичное ритуальное действие, что вы готовы свою реальность программировать сами, строить сами и архитектуру, и внутреннее наполнение, и правила, и принципы, как демиург своей собственной реальности, пусть какое-нибудь действие, которое будет символизировать о том, что вы закладываете вот первый камень, фундамент вашей, вашей реальности. Вы почувствуете отклик от реальности, потому что она даст вам знак вы почувствуете отклик своего бога внутри себя. И руны здесь, конечно же, тут же тоже сыграют не последнюю роль, потому что они начнут звучать иначе, чем звучат сейчас. Но если есть внутри ожидание, что кто-то что-то должен, что вот приедет барин, барин нас рассудит, вот мой бог сейчас как во мне проснется и как вот он хохох даст всем. Нет, этого не будет. Знаете, есть такая шутка из серии фейсбучных, мол жизнь человека делится на три этапа Сначала когда ты веришь в Деда Мороза, потом когда не веришь в Деда Мороза, а потом когда ты сам Дед Мороз. Вот это вот тот самый момент, когда ты сам Дед Мороз. И в общем-то можно верить Деда Мороза, можно не верить в Деда Мороза, Но быть Дедом Морозом все равно надо здесь приблизительно тот, тот самый момент. Раскрываются границы между мирами в начало межвременья, вот это вот темное время, когда все стихии в ущербе, когда они не могут биться друг с другом, потому что уже нечем, когда все успокаивается и время словно вы замирает, единственным носителем времени становитесь вы сами. Вовне времени нет, оно есть только внутри вас. Ритуальное действие и сонастройка с полной ответственностью за происходящее. Вот это, наверное, я вам посоветую на этот Йоль, а дальше будут знаки, будут сны, будут какие-то волшебные истории которые бывают только под новый год. И именно сейчас, когда границы между мирами рассыпаются, когда одна реальность переносится на другую, в эту новогоднюю Ёльскую ночь будет происходить процесс переноса информации с одного движка на другой. Новый движок, в отличие от старого, говорит о том, что каждый способный создать реальность должен создавать эту реальность, то есть жить в своей реальности, а не в общей придуманной кем. Тот, кто понимает это, тот будет использовать силы и возможности нового движка. Тот, кто считает, что есть мировое правительство и нас всех чипируют, будет ждать, когда мировое правительство их чипирует. Каждый получает согласно собственному желанию, поэтому желайте хорошо желайте, так чтобы вашим богам не было за вас стыдно.